можно размогать и российскую, в другом Всем привет, это Коэн, И сегодня будет история про 1 миллион долларов трейд, про Chintry и, собственно, про меня. Поэтому пошли. Давайте начнем с Чин-3. Что такое Чин-3? Чин-3 это цифровая валюта будущего. Мы ее создаем уже больше года и стараемся сделать все максимально качественно, хуенно и все как нужно. 5 ноября 2021 года мы создали простой паблик в Телеге, где хотели собрать несколько человек для того, чтобы обучить их торговать и торговать вместе с ними. Но спустя год нас уже 30 тысяч человек и около 7 работников ЧИН-3. То есть за год мы сделали в общей сумме около 50 тысяч человек. То есть 20 тысяч ушло, 30 тысяч осталось. Это нормально. Что вообще такое ЧИН-3? Это цифра. Цифра 3 плюс 4. ЧИН-3. Почему не 43 я не ебу? Просто 34. Это ЧИН-3. Хотя должно быть... 4, 3, но ну, не важно короче, 34, я думаю это понятно, то есть это цифра, которая складывается из 3 и 4 а я обычный тип, который начал торговать в 2019 году и слил очень дохуя да бабок excuse me. впервые о крипте я услышал в 2017 году, когда на хайпе были такие монетки как доги такие монетки как Шиба и так далее. Тогда я подумал, что это все сложно и забил на это хуй. Это было мое первое знакомство вообще с тем, что такое существует, крипта и так далее. Вот. Он, наверное, даже не знаю, что такое крипта, как и я. Я забил хуй и продолжил жить дальше. История создания Чин-3 чин опять же, это цифровая валюта будущего. Ранее ее использовали еды в подпольных барах. От Чин-3 пошла игра Орел и Решка, где вместо Орла было 3 цента, а вместо решки было 4. Если ты подбрасываешь монетку и в зависимости, что выпадет, тебе бармен наливает либо же 2 полных бокала, либо же 1 и цент на сдачу. Чин-3 монеты чеканили подпольно Для покупки алкоголя в сухой закон Именно поэтому они пользовались ебейшим спросом И стоили намного дороже Выходит, что тайная от государства валюта Это хорошо забытые старые Эти люди когда-то вообще не подозревали о том, что они будут что-то зарабатывать, где-то сниматься. Вот, как Росомаха, Виндизи. Самый похожий на меня тип это Форест И вот, никто из этих людей, особенно вот тех двух, видишь, вот тех двух, не подозревали, что будут работать и зарабатывать в интернете. Вот, как и я. Это не реклама, это продвижение бренда и так далее просто рассказываю о себе очень три и все пока и так когда в 2017 году старшие типы говорили про крипту занимались криптой вкладывали в биток по 10 или по 8 тысяч гривен маленький темнота скамел людей вот скамел скамел скамел до первого курса вот так как мне особо не было куда тратить бабки, я их просто откладывал. И вот я пошел на первый курс и получилось, что познакомился с типами, которые торгуют фьючерсы, маржу, Форекс и так далее. То есть акции, облигации и так далее. Ну, короче, думаю, понятно. Вот. И спустя время они начали говорить со мной об этом. То есть я был инициатором разговора, они поддерживали этот разговор. Мне было интересно, как это происходит, потому что я думаю, что можно только покупать там и продавать. Я не думал, что можно там брать у биржи в долг, там ставить шорт, то есть и так далее. Я думаю, понятно. И вот конец или середина первого курса. Мне нравилось бить татуировки, я с скамил, бил татуировки, ходил на подработки в Киеве. И заработал около 10 тысяч долларов вот тогда мне сказали типы что на фьючерсы нахуй не лезть тебя просто там трахнут выебут ликвидную короче будешь ходить без баб. я начал торговать на форексе у меня все получалось я торговал золото газ нефть и так далее вот вроде бы все было стабильно я закидывал по 100 200 долларов получал небольшую прибыль и, в принципе, сидел в хуйни -ду. Я думал, что такое можно провернуть и с намного большими суммами. Потом я перешел на крипту. Начал торговать спот, закупил биток, эфир и скаймал дальше. Вот. Как-то я вошел в дикий азар словил фома, когда биткоин сделал плюс 800%, и зашел на фьючерсы, чтобы, ну, естественно, зайти в шорт. Я зашел в шорт на 1000 долларов. На кросс марже 20х плечо, тогда было максимальное плечо, что-то около 50. Я зашел на шорт и, конечно же, словил ебейшую просад То есть, рынок дальше рос, я сидел в минусе. Мне сказали, либо усредняй, либо закрывай. Я начал усреднять, усреднять, усреднять, на среднял на 10 тысяч долларов. В конечном итоге я получил 2000 долларов с 10 и забил на эту всю хуйню. Я продолжил бить татуировки. Сидел в диком шоке, блять. Я откладывал на машину. Получилось, что получилось. Вот. Потом я начал читать макулатуру по крипте Форексу. По психологии. Про ФОМА прочитал. Про риск менеджмент. Про мани менеджмент. И тогда прошел свой первый курс у 0.1К. Между рассказом надо похавать. По-любому. И... Как же без видовской залазь. И курочка под тайм. Будете в Буковеле. Заезжайте в Вилла Влад. На такую курочку под тай. Это да просто разъед. Пильком забить. Продолжаем. Я начал торговать на бумаге, торговал фьючерсы крипты, вернулся на Форекс, изучал теханализ и у меня, в принципе, все получалось. Через некоторое время я даже на бумаге уходил в минус, выдерживая РР один к двум. То есть риск ревард у меня был один к двум и я... Все равно был в минусе. Спустя полгода я услышал про Smart Money. Я начал изучать Smart Money, у меня начало получаться. Тогда появился Chin3Coin, мы торговали теханализ плюс Smart Money. Но уже спустя два месяца полностью перешли на Smart Money. Smart Money это умные деньги, и я думаю в следующем или в одном из следующих роликов я вам расскажу о нем. Мы начали обучать людей. Торговать по SmartMoney, запустили первое обучение какое-то там за 34 доллара, по-моему, две недели обучения было по SmartMoney, вот, начали торговать, создали приват-канал. Вот где-то спустя полгода у нас были первые 10 тысяч человек. Мы уже обучили около 500 человек. Около 100 человек торговало с нами в приват-канале. У нас уже было около 4 админов. И уже получилась какая-то первая прибыль. Вот примерно, когда я увидел котлету первую свою, снятую с ключов. Ну, примерно вот такую. Я не удивился, потому что когда у меня было 10 тысяч долларов, вот эта котлета казалась просто, ну, каким-то... Чаем. И вот когда я проебал 10 тысяч баксов, я подумал, что все, ну его нахуй, эти курсы, эти обучения, эту крипту, нахуй, эти фу -фу фучерсы ебаные, тем более. Вот. Я продолжил колоть мастюхи, и вот там познакомился с Паштетом, с Пашей всемогущей. Я колол ему татуировки, мы познакомились, он сделал мне рекламу, я ему бесплатный мастюхи, короче, закрутил и все, и мы где-то на год перестали общаться. Но ну, в телеге, в где-то общались, но вживую с ним не общался долгое время. Вот. За этот год я колол мастюхи, ходил на работу, зарабатывал новый капитал. Я не знал, что я буду дальше заниматься криптой, я в принципе и не хотел. Я думал, что ну его все нахуй и все. Вот. Спустя время я начал заново собирать спот, у меня была зарплата около... 80 долларов, блядь, что-то в месяц или около того. Плюс мастюхи. Одна мастюха была около 15-20 долларов по курсу 26, по-моему. Вот. Я накопил 500 долларов на новый депозит, начал закупать спот, начал э, инвестировать в Форекс, облигации, акции и так далее. Вот. И уже спустя полгода э, мой деп превышал 6 тысяч долларов. Какой миллион долларов, ебать, что за миллион долларов, где этот миллион долларов, покажи этот миллион долларов. О чем речь идет? Я остановил рассказ на 6 тысячах долларов в 21 первом да, году. Когда мы начали создавать чем 3 Я начал проходить проб-компании, начал проходить челленджи. И один раз мне написали инвестора, то есть там ты заполняешь свое резюме, резюме рубавая, тебе пишут инвестора, которые дают тебе инвестиции счета То есть они следят за тобой по API, максимально доступный проем, заработок, процент, 50 на 50 и так далее. То есть все условия у вас указаны. Вот. Я взялся за первый свой челлендж на 50 тысяч долларов и за 12 дней сделал 14 тысяч долларов, то есть по 1000 долларов в день, это соу so -so. вот, но суть челленджа и цели я выполнил, и только тогда еще после трех 4 челленджа по 10 тысяч долларов по 50 тысяч долларов я взял челлендж на 300 тысяч долларов я торговал 2 месяца и спустя 2 месяца я вставлю стату у меня получилось 1 миллион долларов это было тогда, когда биток с 33 поднялся до 42 тысяч долларов. Это спот плюс фющи. Вот. В принципе, рассказ одной сигаретки. Отдал бабки. Забрал процент и все. И коррекция. И только когда мой баланс превысил 6 тысяч долларов, я попробовал опять зайти. На фьючерс но уже с пройденным обучением с пониманием фундамента монет с небольшим money management с небольшим риск менеджментом но я тогда не знал вообще просто поебать для меня рэм был типа заходи на 3 процента и выходи там на 5 процентов ну короче это самое глупое мышление хамика нахуй. вот меня тогда вывозил спот это был 2020 года то есть когда весь рынок Рост и шансов проебаться было очень мало, если ты зайдешь только по тискам. Рост биток, АТХ, all-time high, 69 тысяч и так далее. То есть спот меня просто поразил. И когда я начал торговать фьючерсы, и э, в январе 22 -го года биток пошел на спад, полнейшая коррекция, полнейший пиздос, медвежка, я подумал, ну все, это была разовая акция. Начал углубляться, начал понимать, как это все работает, что есть циклы и так далее. Ну, короче, это все не в этом видосе. 5 ноября 2021 года паштет создал э, паблик. Он там просто выставлял, что он покупает то, продает то, шортит то, шортит это. Я ему написал, типа, я шарю, давай будем работать. Он подумал, попросил мои результаты, а результатов, как вы понимаете, было хуй да нихуя. То есть было несколько там... Результатов ПНЛ, где-то там 100 долларов, 200 долларов, были огромные проценты РАЕ, вот, и небольшой баланс, вот. и, и тогда, и тогда мы начали работать, мы начали работать, работать, работать, работать и работаем по сей день. На этом история про меня закончилась. Почему темнота? А я сам не иду. Ну, а на этом наш рассказ подошел к концу. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь на паблик, на меня. Комментируйте видео, пишите, как вам. А тебе как? Ну, короче, вы все шарите.